Это буква А Эта херня нам тут не нужна Большую такую До свидания Иди отсюда вообще Не могу Дети, беременность, муж и все такое Привет, я Энни Мэджик И уже нет смысла говорить Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии Ставьте лайки, потому что Энни Мэджик умирает Я не буду тут плакать сидеть И ныть мне придется сказать, пока канал с двумя с лишним миллионами людей, может быть и не пока, я не знаю, что, что в итоге решит опять сделать наш любимый YouTube. Представим, что это какой-нибудь канал на Ютубе, и YouTube делает вот так просто. Вообще-то план был другой. Вот пример, что нам приходится расплачиваться за свои ошибки. До того, как я начну? Ребят, сразу хочу предупредить, это очень важно обязательно если что-то случится с этим каналом если youtube все-таки все это сделает то давайте все подпишемся на мой инстаграм чтобы не терять связь чтобы вы знали что если что где происходит и подписывайтесь на другие мои каналы ссылки оставлю в описании я создала новый канал канал влогов где я рассказываю про совсем свою обычную жизнь вот показываю все как есть там уже вышел первый влог я все ссылки оставлю в описании на magic family подписывайтесь в общем чтобы не теряться чтобы не потеряться и на Лайв сегодня тоже видео, я туда возвращаюсь, так что, но туда идите только вот те, кто хочет размышлять о жизни, беседовать на личные какие-то темы, то есть не надо просто так туда идти, просто тупо, чтобы написать, я первая. Все, я все ссылки оставлю в описании, так что есть хоть какая-то радостная новость, новые каналы, на которых по 10 тысяч подписчиков. Непривычно Мы 7 декабря с вами, например, встречаемся в Москве в Крокус Экспо На выставке Winter Cat Show Я буду там с 12.30 У меня для вас будут сюрпризики Приходите, будем обниматься, общаться, фоткаться, как всегда Хоть что-то радостное будет еще Павильон 3, зал 14, если что Метро Мякинино, Москва Увидимся Иди сюда, покемон Посиди тут Я... Совершила ошибку первую свою, когда стала снимать только Смешилкиных, и все, кто смотрел какие-то другие рубрики, просто сказали, «О, все, понятно, до свидания, Аня, все, пока, извини, конечно, да, нам это не очень интересно». И здесь остались такие прям фанаты только одних смешилкиных Я и так-то их не особо хотела уже снимать, но в конце концов YouTube просто сказал а, Вы знаете, вот эти вот люди, которые говорят, особенно Маша, какими-то странными голосами, пожалуй, мы посчитаем, что это детский контент Детский контент, чтобы вы понимали, контент для дошкольников Дошкольников, людей, которые еще не пошли в школу Сколько им лет? Шесть? Пять? Ютуб, ты реально думаешь, что вот сейчас смотрят это видео дети, которые еще в школу не пошли? Серьезно? Давайте возраст напишем все свой, чтобы, чтобы, чтобы было понятно, что нет, нам не пять лет Это просто машина, это просто алгоритм, который думает, что если здесь какие-то детские голоса, ну какие-то вот как Маша разговаривает, это значит контент для детей Такой же контент, как где смотрят дети ролик и там говорят это это буква А, а это буква Б. Это цвет зеленый, а это цвет. Ну, вы понимаете, да? То же самое с моим каналом Magic Pets. Что делает YouTube? Он отключает монетизацию роликам, то есть ты не можешь на них больше зарабатывать. Ты старался, ты сутки снимал, монтировал, ты это все делал, ты креатор, ты создавал контент, чтобы на нем хоть сколько-то заработать денег. Чтобы твой труд не был оплачиваемый, такой же, как, оплач... как оплачивается труд, когда человек идет на работу, работает и получает за это зарплату. YouTube же отключает заработок на этих видео, которые считают детскими, и вставит на них значок, что это детский контент. Не значок, а там в, в творческой студии помещает, что типа это детский контент. Это пойдет в YouTube Kids, все. Это, это херня, нам тут не нужно. Это он сделал с многими роликами на Magic Pets, что предвещает возможность... Не хочу говорить. Это случилось на этом моем канале Animagic с рубриками смешилкины, смешилки, страшилки, где есть детские голоса. На Magic Pets, как вы знаете, там озвучка, и, соответственно, там голоса как будто бы типа, типа не взрослые голоса. И получается, что блогеры попадают в такую, как бы, скажем, жопу. Извините за выражение. Большую такую... Ютуб говорит, нам нафиг не нужен такой контент, идите на YouTube Kids, зарабатывать вы не будете, комментарии мы вам отключим, и вообще... И бесполезно писать им, просить у них поддержки, хочется что-нибудь попытаться как-то достичь компромисса, но YouTube говорит... Потому что он ничего не отвечает, он вообще ничего не делает у них, у, Они говорят, это все машина, машина все решает, мы ничего не решаем А что ты с машиной будешь делать, если ты с ней никак не разберешься Она вот решила... До свидания. иди отсюда вообще Или снимай для взрослых А когда ты снимаешь для взрослых, блогеры, которые снимают вообще для 18+, сталкиваются с другой проблемой Он ставит им 18+, все, твой контент слишком взрослый Нет, нет, отсюда, не могу В общем, две причины, по которым Энни Мэджик умирает, это... YouTube и его новые правила, по которым он просто отключает монетизацию роликам или считает их детскими, и в итоге канал не попадет в рекомендации, не попадет в тренды, просмотров не будет, уведомления людям не будут приходить, и он просто скажет типа, все, пока, иди в жопу со своим каналом с двумя с лишним миллионами, насрать нам на тебя, и есть другие, и все, иди отсюда. И второе, это моя сама ошибка, что я стала делать что-то такое одно, и в итоге ну, стала терять аудиторию, которая была Изначально мне интересно людей, которые смотрели «Мозг врет», рубрики какие-то более размышлятельные, возможно, они переедут на лайв-канал Мы здесь еще с вами увидимся, потому что я обещала до 2020 года снять видео «Вопрос-ответ», в котором я отвечу на самые-самые важные и самые популярные вопросы, особенно связанные с моим Даже не знаю, как объяснить «Дети, беременность, муж и все такое» Вот я обещала на это ответить И я на это отвечу Скоро выйдет этот ролик Здесь, на этом канале Поэтому не спешите отписываться И вообще не спешите отписываться Вдруг у нас еще все получится Вдруг мы сможем вернуть этот канал Если нет, ну нет Я такой человек, который Это меня спасает в этой жизни Что, ну да, канал с двумя с лишним миллионами Жаль, конечно, но Меня просто все спрашивают Как канал с двумя с лишним миллионами И ты его бросишь? Что? Что? Выбора нет А если он есть, то как бы... Либо снимать смешилкиных одних, либо подскажите, если знаете, что будет в 2020-м, не знаю, даже я Я думаю, даже сам YouTube не знает Короче, ждите супер важный ролик, который я обещала с ответами на ваши вопросы Переходите по ссылкам на новые ролики на других моих каналах, обязательно переходите, обязательно подписывайтесь, обязательно, потому что иначе мы потеряемся И увидимся, увидимся, я надеюсь, мы еще увидимся, все, пока